Всем привет ребята, меня зовут Файкс1 и это мое последнее видео, но только в этом году, так что не думайте, что я типа ухожу с канала, это все не так. Ну, сегодня я давайте-ка поотвечаю на ваши вопросики. Первый вопрос. Первый вопрос написал Рома, когда еще будут ролики с Димой? В смысле? Так недавно выходил. Ну, ролики буду, кстати, почаще с ним выходить. Ладно, давайте следующий вопрос. Тебе сложно снимать свои ролики и снимать их почаще? Ну, ролики э, снимать... Ну, и снимать почаще. Окей, но я пытаюсь просто... Ну, камон, не так сложно. Да? Сейчас и так много чего происходит. Кстати, ребята, с Новым Годом вас! Новый Год уже наступил. Уже 2023, как-никак. Ну, ну, я это записываю 13 числа. Вообще. Ну, с Новым Годом вас! А, ну давайте следующий вопрос. Почему Лера уже с тобой не снимается полгода? О, это честно задаваемый вопрос. Ну, да, кстати, Лера не снимается полгода уже, как-никак. Ну, камон. Ну, я с ней с снимаю ролики. Я с ней снимаю ролики, но только я еще пока не выпускаю. Я просто снимаю почаще, где я один. Ну, не знаю, ну, так получается, но я с ней снимаю. Так что... Любой бойтесь, Лера скоро будет на канале Ну, может, уже скоро будет видос 31 числа, ну, я не знаю Ну, посмотрите там сами. Следующий вопрос Будут у тебя коллабы или совместки с подписчиками? Всякими другими ютуберами? Ну, сейчас я что-то ну, Не делаю коллабы, ну, может, потом Будут через 5 где-то Ладно, ну, может, где-то будут, я пока что их не планирую так. И еще вопрос И он еще написал Будут ли совместки с подписчиками? Ну, Mm -hmm. Ладно, да, будут сами с подписчиками вы раскусили. Ну, можно сказать, я уже снялся несколько подписчиков. Ну, ничего говорить пока не будет, и никаких спойлеров. Так что приходим дальше. Ну и пятый вопрос это когда выйдет твой сериал. О, я об этом уже рассказывала. Ну не знаю, это тройка чего уже, просто я снимаю ролики, но выкладываю там через неделю, через две, через вообще месяц, может даже. Ну вот такое бывает. У всех какие Ну, короче, сериал э, выйдет летом. <laughs> я, я его начал делать летом. И, зак... и выпущу летом. Только триггеры. Короче, я начал 2023 И э, закончу, ну, уже выпущу 2023-го числа. Ну, это такая до -э, долгая история. Ну, давайте-ка я им быстренько все расскажу по факту. Ну, короче. Да, выйдет, э, я не знаю, именно какого числа. Наверное, 1 июня. Будет, Наверное 1 июня выйдет этот сериал мой Ну, камон, он будет называться «Летние каникулы» Трейлер выйдет где-то зимой, уже в январе, феврале, что-то там будет где-то Ну, сначала надо записать все серии, я уже это все э, делал полгода и записал уже 9 серий Ну, я только что недавно снял это видео, я только что снимал этот свой сериал там Куча, там будет кстати 20 с чем-то игроков, я даже не помню, не почитал, но 20 с чем-то игроков там будет, даже 30 где-то, ну вы потом сами увидите, это очень прикольно, трейлер посмотрите и поймете, это, это бог вопрос, ну и еще один вопрос, это где хардкор? Ну хардкор, в смысле. Ну хардкор он сейчас э, выпущен был где-то семь месяцев назад или сколько. Ну посмотрите ка просто. Ну я не знаю. Ну он пока что не выходит. Ну, Надо монтировать там видео, передвигаться немного. Ну я сделаю, катаюсь все быстренько, все хорошо. Ну так что хардкор будет. Хардкор я снял уже где-то. Там уже дней прошло где-то 300 или 400. Но сейчас уже я вряд ли буду снимать хардкор, потому что я просто потерял этот мир случайно. Ну, я надеюсь, я вину. Мне кажется, я верну быстренько все там. Ну, так что не бойтесь. Я, короче, все верну. Хардкор будет еще скоро. Может, ну, в январе тут где-то уже точно. Ну, я не знаю. Ну, вот так я ответил. Ну, и следующий вопрос, последний. Как ты снимаешь свои ролики? Ну, ролики я снимаю не так быстро. Ну, точнее, он имел, наверное, в виду Сколько часов ты снимаешь Ну, делаешь полностью видео Ну, смотрите Снять видео где-то 3 часа Ну, сейчас вот у меня тут таймер показывается И я уже снимаю 40 минут Это видео пока что... Я обычно ролик снимаю где-то минут Часов 3 Ну, смотри, какой видос Вот я снимал ролик с Димой Мы там снимали вообще как долго Просто 4 часа мы снимали с этот видео. Я так устал Просто ну, где-то часа я снимал Потом смонтировать это где-то еще 5 часов это видео. Ну, потому что надо это все посмотреть, каждую детальку. Ну, все видео, которое мы сняли просмотреть, это все вырезать там, э, скадрировать, чтобы не, было, не был долгий такой ролик. Добавить всякие эффекты, всякие вот эти вот все. Потом превьюшка. Ну, превьюшка у меня делать так-то не сложно, Я ее где делаю где-то, ну, 40 минут. Ну, и вот так. Ну, и все, я это выкладываю. Это все где-то за... так -то девять часов ну так происходит ну снимать ролики мне не совсем так тяжело нормально почему ты редко снимаешь робот ну робокс я снимаю это нередко ну просто так получается но ну, робокс я снимаю часто но ну, просто сейчас майнкрафты что-то все просто ничего такого нового не даются там всякое ну просто там ничего нового никаких карт нету только мы 2 там играть долго в всякие игры там адопин но это все то, что можно там играть. Да мне чего такого ä, интересного. Ну так что, ну так вот. Ну я надеюсь, вам понравилось это видео. Я если что, опять повторяйте, я не ухожу с канала. Так что не делайте там ничего, там не говорите другим, то что типа я ухожу с канала. Я на канале. Это просто последнее видео в этом году и все. Так что не бойтесь, я не ухожу, ребята. Не надо говорить, что я типа ухожу, не уходи там такое вот видео. Надеюсь, вам вам понравилось. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем ребята, пока!